На торгах по банкротству можно стартовать с минимальной суммы, к примеру, с 500 рублей. Купить струйный принтер, продать его на вита за 1500 рублей, потом купить ресторанное оборудование, продать его за 4000 рублей и так далее. Мой личный опыт я стартовал с 5000 рублей, я купил три счетные банковские машинки, каждую продал по 5000 рублей, мой капитал уже был 15, потом я купил оборудование, это специальный прибор был, аппарат ТВЗ. И я его продал на авито также за 36 тысяч рублей. И вот так вот на четвертую сделку мой капитал уже составлял почти 100 тысяч рублей. За четыре сделки сроком полтора месяца я увеличил свой капитал почти в 20 раз.